Положение не самое приятное, учитывая поражение в пистолетном раунде, да, учитывая поражение в экономическом раунде. И у команды Бинго Бойс, в общем-то, шансов не так уж и много, в принципе, на реализацию, но раунд с дробовиками это, конечно, очень-очень сильно. Ну, в это я обычно слабо верю, но самое интересное, конечно, происходит э, в раунде, в котором атака просто боится выходить. И здесь... И здравствуйте, говорит Бинго, минус э, Дэйв. Минус с дробовика, черт возьми И остался всего-навсего один э, тиммейт Это Тандер, все остальные уже, к сожалению, погибли А соперников еще огромное-огромное множество Но это, опять же, повторюсь, проблема зажатого контр от атаки То есть, когда атака играет в пассиве Ну, получается приблизительно то, что получается Но благодаря Вулкану получается забрать еще один минус И здесь Бинга, ну просто чудо Чудо чудесное, как его не убивает Remember? Непонятно, но ладно <laughs> Опустим подробности Игрок атаки, кстати, не меняет Девайсы, продолжает играть с дробовиком Ну, XM, конечно, вещь хорошая Но очень вариативная Ой-ой-ой, попадание спалился Вот здесь я бы, конечно, уже поменял бы, наверное, девайс На что-то куда более интересное <laughs> Да ладно, хорош! Просто уничтожил минус 5 с дробовика, черт возьми, дорогие друзья. Это 2-1 и команда Винго Бойс ломают ход событий благодаря всего-навсего одному бою от одного всего-навсего.